Вот он. Первый восход декабря с 24 на 25. Сейчас уже есть и сегодня равнодействие. А с 25. С 25 -го день вырастет на целую минуту. Целую минуту. Световой день. Не знаю, настроение радостное. Просто приятно, очень приятно увидеть в это утро солнышко. Чудесное-чудесное морозное утро. Всем самые сердечные поздравления с Рождеством по Григорианскому календарю. Да, впереди еще одно. Седьмого числа, 6 на седьмое по Юлианскому. Грустно. Не знаю, очень грустно. Грустно, что много людей, которые терпят беды. Но я тоже. У нас тоже не хватает тепла. И от этого я просто очень страдаю. Болею. Про целую неделю я не могу привести себя в порядок. Я от всего сердца пожелаю всем быть крепкими, здоровыми, не болеть. Берегите себя. Обнимаю вас всех.